Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Вот вроде только недавно про критущего поговорили, бац, на экране его свежайшее видео. А, ну, блин, он горбатого могилы исправит. Ну, ну, ну, не хочет Виктор Григорьевич сосредоточиться. Вот не хочет он сосредоточиться. Он так и не понимает, что хоть коммунизм, хоть капитализм – это всего лишь элементы, инструменты экономики. Это не сама экономика. Такую простую вещь он, видимо, не способен понять. Ну, трудно ему сосредоточиться с нами, экономистом. Он путает инструменты, элементы экономики с самой экономикой. Ну, это я не знаю, куда еще дальше. Понимаете, я в свое время думал, вот, страны первого, второго, третьего мира, это как бы, ну, страны первого мира такие продвинутые, да, страны второго мира, это боль, ну, поменьше продвинутые, ну, и третьего, это совсем как бы непродвинутые, да. Пока, в общем-то, мне объяснили, что нет, тут имелось нечто другое. Страны первого мира – это, скажем, те, кто принял капитализм, рыночную экономику. Страны второго мира – это те, кто коммунизм принял. Ну и третье – неопределившиеся, смешанного типа там, да? И то, и все, пятое, десятое, монархия там и так далее. Это все элементы. Вот. И только, и только лишь, понимаете, в чем дело, только лишь, Третий тип – это смешно. Там могут быть элементы, как и коммунизма, социализма, рыночная экономика – это все инструменты, это не сама экономика. Не способен Виктор Григорьевич сосредоточенно, куда он лезет. Вот куда? ну Блин, все, не могу молчать. Я не хотел про его формулу говорить. но я не физик, в общем-то, мне зачем, да? Но, но выскажусь, выскажусь все-таки, просто включая здравый смысл. Ну, и логику. Ну, или анализ небольшой, фактологию, скажем так, даже не столько логику, сколько фактологию. Вот у него формула, наверное, красивая, он говорит, у нас такая железобетонная парадигма, такая база подведена, никто, никто, никто, никто, сказал он, да, так и не смог ее разрушить, подкопаться под нее, что-то там вышептать, Вышептать ничто не смогли, я попытаюсь все-таки сказать. Не вышептать, а сказать, что не так, в общем-то, с формулой Виктора Григорьевича, а не так сама формула, понимаете. Она может быть красивая, сочная, яркая, вот, но экспериментально не подтверждена. Меня не волнует, какие там точки в небе светятся, да, называемые звездами. Меня это не волнует. Вот на Земле я не вижу, вот кроме магнитов, да, ну, еще электрическое, статистическое электричество, чтобы что-то притягивалось и отталкивалось. Вот только магниты или электростатика. Вот, она может что-то притягивать, отталкивать. Все остальное никак к этому не относится. Если кто-то скажет, на Землю что-то падает, так может это закон Архимеда, может это просто плотность разная. Почему оно падает только на Землю? Почему оно друг другу не падает? Я еще не видел ни одного предмета, который бы с друг другом да, вот оттолкнулся или притянулся, кроме описываемых явлений, электростатических или магнитных. Не видел, нет этого, понимаете? Экспериментально то, что утверждает Катющик, оно не доказано. От слова совсем. Поэтому какая бы эта красивая формула ни была, она бесполезна, в общем-то, как и теория относительности Эйнштейна. Настолько же бесполезна. Еще никто, никто, никто не создал ни одного прибора да, на формуле Катющика. Не он сам. Никто не создал. Вот так, от слова совсем. А, и выскажу мое мнение, как все-таки, как же все-таки, да, а в природе, в общем-то... Металлы существуют, да? Ну, или там жидкости, парта. Да дело в том, что почему-то все забыли про такой момент, как сцепление. Банальное сцепление. Вот, смотрите, наливаем в воду, в воду масло. Не смешивается оно, даже если его нагревать. Не смешивается. Не происходит сцепление. Никакие там электроны никуда, блин, не прикрепляются. Но не происходит этого. Поэтому если нет вот этого сцепления, природы, не заложено сцепление, то ничего и не произойдет. Понимаете? А дело вовсе не в том, что там что-то притягивается или отталкивается. Импульс должен быть на притягивание и отталкивание. Импульс – прилагаемое усилие определенное. Обычно это внешнее какое-то воздействие. Как-то так. Ну, на этом, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео.